Кто Пожалуйста. может заниматься магией, или не так, наверное, кому может быть рекомендовано. Никому не рекомендовано. Хорошо, кто может, кто может. Но, значит, смотрите, для занятия магией нужно две вещи. Время и желание. Магии бывают врожденные, то есть передается по крови, по роду. Увертеться от этого дела уже невозможно, потому что это кровь, она тебя изнутри выдарашит. Но таких рождается крайне мало людей с ярко выраженными магическими способностями данными им пород. Дальше магией можно заниматься. Людям, которые принимают окончательное решение для себя, понимая, что это билет в один конец. Невозможно начать заниматься магией, потом бросить скайп. Да? Магия такого отношения к себе не терпит и наказывает очень жестко. Очень жестко. Поэтому рекомендовано и желательно, если у тебя нет врожденной предрасположенности, то есть по сути обязательства заниматься магией, и тебе очень хочется прежде всего задуматься обо всех последствиях. Последствия выражаются в том, что не рекомендуется заниматься магией женщинам, у которых дети не достигли совершеннолетия, то есть определенного свободного состояния. Если у тебя есть ребенок маленький, то подожди до определенного момента. Второе, Женщинам не рекомендуется, женщинам, у которых есть семьи. Потому что семья требует времени, а магия очень древнива, она не любит, когда от нее отрывается время. Она требует, чтобы человек занимался ею 24 часа в сутки, жил ею и только ею. На других условиях вряд ли она согласится. Принять тебя, скажем так, под свое покровительство но, опять же, это правила как бы статистически уже сформированы, но они не являются универсальными. Бывает в жизни все. И правила нужны, чтобы их нарушать. И понятно, что очень многие нарушают, понимая последствия или не понимая их, но тем не менее все равно нарушают. Вот, поэтому нельзя сказать, если у тебя нет врожденных предпосылок к магии, но тебе очень хочется, нельзя сказать, можно тебе этим заниматься или нельзя. Как хорошо когда-то сформулировал, я перефразирую, Эстер да, Роули, что если есть огромнейшее желание изменять мир сообразно со своей волей, то ты имеешь право это делать. Другое дело, что тебе придется дольше учиться и больше, больше трудиться, чем всем остальным, которые, которые, скажем так, либо имеют способности изначальные, да, либо раньше тебя начали. Но никогда никому не запрещено начать, все, любые способности можно развить, Просто для кого-то это быстро, для кого-то это медленно. Статистически эти правила возникли только лишь потому, что человек существо, жадное и ленивое, оно хочет все сразу и только себе, но не понимает, что магия не будет отдавать свои знания только тебе для того, чтобы они у тебя были, она потребует взамен работу Соответственно, приставит к тебе определенного наставника, который будет тебя контролировать и эту работу с тебя спрашивать постоянно. Поэтому в каждом случае совершенно по-разному. И человек, встающий на путь магии, должен понимать, что его сразу в верховные иерархии не введут. Начинаются с простого, сначала с простой, простой экстрасенсорики, то есть ты разрабатываешь в себе какие-то сверхчувствительные способности. Не потому, чтобы застыть на этом, потому что очень многие, которые начали развиваться, на этом как раз и споткнулись через экстрасенсорику, начали зарабатывать деньги, ну и достаточно. Вот. Поэтому экстрасенсорика ⁇ это как начальный, начальный класс в школе. Надо научиться просто базовым вещам, умение управлять энергией, умение эмпатией, чувствовать энергию, чувствовать других людей. И, конечно же, обязательно идти дальше. Но как велико, велико желание показаться отличным от других людей, которые живут рядом с тобой. А ты же сразу поднимаешься над ними на ровном месте. Да? И поэтому очень многие, повторяюсь, они дальше не идут. Но тем не менее, это всего лишь первый шаг. Следующий шаг ⁇ это колдовство. Да? То есть умение уже работать с силами. При этом при всем колдун работает, как правило, всегда с одной силой, не с несколькими. Да? И это как специализация ты учишь математику и учишь только математику в школе вот это вот твоя работа будет и магия начинается после того как система колдовства пройдена то есть уже такой зачетный период прошел уже начинается магия это способность работать с разными каналами и никому не отдавать предпочтение и соответственно и задачи перед тобой становятся уже немножечко другие если колдовство просто будет проводником сил то магия это как бы проводить двусторонний такой, в обе стороны, а колдун только в одну сторону, оттуда сюда. И договора у каждого свои, никогда нельзя однозначно сказать, что если колдун, значит он такой-то, он занимается тем-то и только так. У каждого свой договор, очень обширная тема.